Всем привет на Зона Гейм, с вами Женя Добряк, Флот Страх. Сегодня мы покатаем на крейсерах, посмотрим как можно катать, как лучше не катать, на примере других игроков конечно. Я сейчас взял Пуэрто Рико, у меня есть такой хороший премиальный крейсер 10 уровня, случайно он мне выпал, я в игру как всегда ничего не донатил, ничего не покупал, но кораблик мне повезло, с какого-то ключика выпал. Сейчас я покажу характеристики его, что я поставил сюда. Так, элитный оператор. Скорость поворота башен ГК, конечно же, на крейсере, чтобы крутилось во все стороны. Далее. Так, где наше оборудование? Оборудование. Максимальное рассеивание снарядов, минус 7. Ускорение, чтобы вовремя тормозить перед торпедами. И скорость поворота руля. Опять же, когда идет против нас несколько торпедных вееров, быстренько оттормозиться, повернуть руль, торпеды проходят мимо, и мы начинаем догонять тогда эсминец, охотиться за эсминцем. Именно для этого нам крейсера и нужны. Так, место у нас 10 Десятое место, держимся, держимся. Два дня играем, сутки напролет, держимся в десяточке. С нами еще в команде Саня Маэстро. И Леша Ларс. Леша он даже Инстаграмс выкидает. Алексей. Ну, Саня 36 лет. Работает автоподборщиком. Каждый день играет в кораблики по ночам. Да, Санек? А что-то А, тридцать шесть только. А, тридцать пять. Ну, ты по голосу такой брутальный мужичок, блин. Так я думаю, ну, постарше, да? 50, да. Не. Так. Сейчас мы будем Ларс. Значит, у нас хорошая вековод в команде. То есть, здесь эсминца можно не переживать. Он будет эсминцев контролировать. Моя задача Сани, мы их просто будем догонять, добивать, работать по остальным кораблям. Итак, против нас Взвод. Непонятных ребят. Ник, не знаю, кто такой Ченгайзер флота, хорошо играет на эсминце. На всем хорошо играет, хороший игрок, в общем-то. Поэтому нужно будет с ним аккуратно. Четыре точки. Задача на бой, значит, у нас захватить хотя бы две точки и перебить корабли противника. На один больше хотя бы, чем они убьют у нас. Либо захватить еще больше точек тогда, либо уничтожить все корабли. Точки обязательно нужно держать, конечно, потому что это очки к победе. Сейчас нам Ларс посветит, что у нас впереди перед нами. Я думаю, на точке Б, чтобы мы спокойно захватили А и двигались в сторону Б. Будем давить потихонечку, не спеша. Добрый день. Ребята увидели страха, все здороваются, начинают. Так, вот на моем авианосец светит кораблики, которые там видны И С Уарсом, я думал, со мной. И с Сани. Так с нами тремя здороваются. Прикинь, сколько счастья у ребят. Такие опачки, два страха и Уарс. Все, победа в кармане. Но у них, правда, Airfloд там есть. Чанга. Или Ганга, как он правильно читается. Так, вижу Москву. Давай по, по Москве. Вот мы с Саней начинаем по фокусу сразу. Увидели один корабль, стреляем вдвоем по нему, чтобы он сейчас получил плюшечку хорошую, развернулся и убежал лечиться. И в это время мы займемся тогда каким-нибудь эсминцем. Еще раз по Москве. 13 тысяч с Москвы вышло. Так, нам где-то... Да. Эсминец на меня идет, надо по Герингу Ченга идет. Саня, помогай. Я тормозился сейчас буду носиком становиться к нему, чтобы торпеды не зашли. Давай. Вот он, я вовремя, вот для чего я поставил рули. Видите, первый веер у меня прошу, прошел мимо меня, одна торпеда попала. Второй веер, конечно, зашел полностью, потому что я в остров уперся. Но у меня здесь есть, вот на этом кораблике, РЛС, как на 10 секунд она просвечивает дымы. Мы быстренько стреляем по кораблику, пока он светится. Вот и все. Скажем так, лучший игрок, который у них в команде был, рискнул, но мы его общими усилиями замочили. Угу. Так, вижу Югума шутненького. По Югумчику надо добить, наверное. Прицел дергается. Оп, Югумчик минус. Так, у меня короче ХП мало я уже иду в атаку надо б брать Саня двигайся б можно захватывать там никого нету и у меня уже у меня уже все 6000 3000 осталось меня заберут по-любому сейчас я уже да да все 1000 ХП сколько осталось я скидываю Пять попаданий повернос ну нормально, мы их здесь быстренько. Чик, Чангу выключили, Югуму выключили, все. Три точки наши, они уже... Кто пошел Авик защищать, спасается бегством, кто-то на точке, на единственные, тусуются у себя. В общем-то, победа у нас в кармане. Потихонечку осталось давить, только аккуратненько добивать их и не пускать на точки, все. Вот как-то так. Все, добряк сделал свое дело, можно теперь отдохнуть на дне океана. Эсминцы, два эсминца убили. Саня у нас на Смоленске стоит, потихо накидывает по авианосцу. Включает дымы, да. Сейчас будет поджигать. Смоленск у нас тоже крейсер, но он фугасный. На порто от ББшек я играю на Смоленске фугасами. Сжигает все, что видит на карте. Да, и прячется от Москвы, чтобы случайно... Не, не, как то сказать бы, культурно, да? Чтобы не получить на пол еблища. <с> так. Не, команда у нас молодцы. Все тихонечко атакуют. Аккуратненько Ой, при этом он них два корабля осталось видишь у них даже на на что это за точка у нас абце на с корабли вперед не идут резко правда в почему-то вообще в инвизе уже можно идти в атаку аккуратненько все играют аккуратненько потихонечку молодцы Так, авианосец убегает у нас от Москвы. Вот в Москве чуть-чуть осталось. Против четырех кораблей, конечно, ничего не успеет сделать. Считанные секунды. Не, хорош. у нас сейчас была хорошая команда. Все семь человек вообще четенько у нас. Четыре осталось живых. Четыре точки захвачено. Почти тысяча очков, никаких вопросов. Все аккуратненько сыграли. Никто не умер в первую минуту. На пур у меня уже 12-й капитан, полностью прокачанный. Саня, сегодня как будем до 5 утра играть? Да конечно, здесь. Или до 4 я, хватит. Я смотрю, я я решил что в 10 5. Ну да, я уже в десяточке. Я вижу. <с> Оторвался от тебя, да? Еле-еле. Да две ночи подряд играл, да, блин, считай. До пяти утра вот два дня с Саней играем. Во сколько мы сегодня легли? Под пять утра, да, Саня? Как такое? Ну. No. Саня там уже вечером чуть глаза не вывалились. Говорит, еле вижу. Нихуя себе на шесть косарей. Вас за Так, Славик, самое главное, знаешь, что... Саня говорит, он ни разу в топ-10 не был, а уже на 5 месте. В общем прикол. Ну там ничего такого нет. Я вот играю вообще. Надо двадцатке только из-за того, что он болел. Ой, начинаешь сейчас. Пока болел, играл. Ну да. Ну видишь. Вот Славик говорит. В двадцатку попал, потому что болел, поэтому много играл. То есть это надо вот прям днями играть. В двадцатке, в десятке вообще. Очень-очень много. Да, бой... боты. Бой с ботами у нас сейчас. Сейчас мы быстренько их размажем и поедем в следующую каточку. Семь минут, но я думаю, боты семь минут не проживут против Уарса и Двух Страхов, правильно? Главное, чтобы Сани не стоял, а то Мавик не защищал, а шел вот так Красавчик. Туда блядь? Команда противника захватила Нихуя себе на 6 косарей. <Sarah> а мы, мы с Лавиком пару дней назад там ну, на соседних позициях были просто. Тут бац, уже уже в десятке. Ребята, сейчас у нас люди куда-то разбежались, начинаются бои с ботами, поэтому на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжим в следующий раз рассматривать уже другой класс кораблей и линкоры. С вами был Добряк, флот Страх на Зоноге. Всем пока.